и вихрик круговороты, несомненный призрак постоянной погоды, высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой. Даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба. Такой точный день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичин, наполненный екташней, милосердно резал мне плечо, но уже вечерняя заря погасла, и в воздухе еще светлым, хотя не озаренным более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился наконец вернуться к себе домой.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 обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками. На дне ее торчало стаймя несколько больших белых камней. Казалось, они сползлись туда для тайного священия.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 Красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой и кудрявой головы. Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием «Бежина луга».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 под обглоданный кустик, и стал глядеть кругом. Картина была чудесная. Около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение. Пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески. Тонкий язык света лизнет, голый сучи лазняка и разом исчезнет. Острые длинные тени, вырываясь, на мгновение в свою очередь добегали,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 И так я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел под одним из огней. В нем варились картошки. Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипевшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полу своего армяка. Илюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль.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 — Да его и видеть нельзя, — отвечал Илюш сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица. — Я слышал. — Да и не я один. — А он вас где водится? — спросил Павлуш. — В старой рольни. А разве вы на фабрик ходите? — Как же ходим? Мы с братом, с Авдюшкой в лесовщиках состоим. — Видишь ты, фабричные. — Ну так как же ты его слышал?» — спросил Федя. «А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другом Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки. Всех был у нас ребятка, человек десять, как есть вся смена. Ну, а пришлось нам в роль не заночевать. То есть не то, чтобы это пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил, говорит... Что, мол, вам, ребяткам домой таскаться? Завтра работ много. Так вы, ребятки, домой не ходите. Вот мы и остались, и лежим все вместе. И зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет. И не успел он, Авдеет, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил. Ну, а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы, ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат. Вот он прошел через наши головы. Вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит, застучит, застучит, колесо завертится. Ну а заставки у дворца спущены. Девимся мы. Кто же ты их поднял, что вода пошла? Однако колесо повертелось, повертелось, и стало. Пошел тот опять к двери наверху, да по лестнице спущаться стал. И так спущается, словно не торопится. Ступеньки под ним даже не стонут. Но подошел тот к нашей двери, подождал, подождал. Дверь вдруг вся так распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим, ничего. Вдруг, глядь, у одного чана форма зашевелилась. Поднялась, окунулась. Походила, походила это так по воздуху, словно кто я полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя, да опять на гвоздь. Потом будто кто-то к двери подошел, да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая-то, да зычно так. Мы все так ворохом мы свалились друг к подружку, полезли. Уж как же мы напужались эту пору! — Видишь как? — промолвил Павел.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 Не, я вам, братцы, что расскажу, заговорил Костя тонким голоском, — ка намеднить, что тятя при мне рассказывал. Ну, слушаем, с покровительствующим видом сказал Федя. Вы знаете Гаврилу Слободского плотника? Ну да, знаем. А знаете ли, от чего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот от чего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, пошел, он брат с мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился. Зашел, бог знает, куда и зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, нет, не может найти дороги, а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево, давай, мол, дождусь утра. Присел и задремал. Вот задремал и слышит, вдруг кто-то его зовет. Мутрит никого. Вот опять задремал, опять зовут. Он опять глядит, глядит, а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется. А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц, все, брат смы, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая Беленькая, сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, а тут еще карась бывает такой, белесоватый, серебряный. Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она зная хохочет, да его все к себе так рукой зовет. Уж Гаврила был и встал, послушался был русалки, братцы мои, да знать Господь его надоумил, положил таки на себя крест.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 А говорили тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть выйти. А только с тех пор вот он все невеселый ходит. Эка, проговорил Федя после недолгого молчания, — да как же ты может, эта колесная нечисть христианскую душу спортить? Он же и не послушался. — Да вот поди ты, — сказал Костя. И Гаврила баял, что голосок, мол, такой тоненький, жалобный, как у жабы. Твой батик сам все это рассказывал, продолжал Федя. Сам я лежал на палате все слышал. Чудное дело, чего ему быть не А знать, он ей понравился, что позвала его. Да, понравился, подхватила Люша. Как же защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это их не дело этих русалок-то. А ведь вот и здесь должны быть русалки, заметил Федя.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 «Эх, вы, вороны!» — крикнул Павел. «Чего сполохнулись? смотрите как картошки сварились!» Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель. Один Ваня не шевельнулся. «Что уж ты?» — сказал Павел. Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился. «А слыхали вы, ребятки, — начал Илюша, — что на у нас на варнавицах приключилась?» «На платине, — спросил Федя. Да, — Да-да, на плотине, на прорванной. Вот ж нечистое место, так нечистое. И глухое такое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах-то все козюли водится. — Ну что такое случилось? Сказывай. — А вот что случилось. Ты, может быть, Федь, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен. А утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок. Только могилка его еще видна. Да и та чуть видна, как бугорочек. Вот на днях зовет приказчик псаря Ермила, говорит, ступай, мол, Ермил на пошту. Ермил у нас заведомо на пошту ездит. Собак то он всех своих поморил, не живут они у него от чего-то. Так-таки никогда и не жили. А псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе. Ну, а едет назад ушел э, хмелеон. А ночь и светлая ночь, месяц светит.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 Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет. Однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком-то и поехал опять. Барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало. Ермил-то, посмотрю, что, мол, не помню, чтобы это к бараны кому в глаза смотрели.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 А какие ты нам, Илюш, к страхе рассказывал, заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьяны, приходилось быть запивалой. Сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство. Да и собак тут нелегко дернул залаять. А точно я слышал, это место у вас нечистое. Варнавиц, Еще бы, какое нечистое. Там не раз, говорят, старого барина видали, покойного барина.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 Разрыв травы. А на что тебе батюшка Иван Иванович, разрыв травы? Давид говорит. Могила Давид Трофимыч. Вон хочется, вон. Вишь, какой, заметил Федя, мало знать пожил. Эйка и диво промолвил Костя. Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.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 Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила. — Ну? — и видала она кого-нибудь, — с любопытством спросил Костя. — Как же? Перв-напер она сидела, долго-долго никого не видала и не слыхала, только все как будто с собачкой. Так залает, залает где-то. Друг смотрит, идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась — и Вашка Федосеев идет. Тот, что умер весной, — перебил Федя, —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 А на дворовой избе бабы стрепуха так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи. Кому теперь есть, — говорит, — наступило свето-представление. Так штип текли. А у нас на деревне такие, братслухи, ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого тришку увидят. — Какого то тришку? — спросил Кость.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 Выйдут на него с дубьем, оцепят его, а он им глаза отведет, так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. Вострок его посадит, например, он попросит водиться и спить в ковшике, ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и, поминай, как звали, цепи на него наденут, а он в ладошке затрепещется, они с него так и попадают. «Ну и будет ходить этот тришк по селам до да городам, и будет этот Тришка лукавый человек соблазнять народ христианский, ну а сделать ему нельзя будет ничего. Уж такой он будет удивительный, лукавый человек. Ну да, — продолжал Павел своим неторопливым голосом, — такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвидение небесный зачнется, так тришк и придет. Вот и началось предвидение».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 Старость в подворот не застряла, Благим матом кричит, Свою же дворовую собаку Так запужала, что с цепи долой, Да через плетень да влез. А Кузькин отец, Дорофеич, да Вскочил ввес, присел, Да и давай кричать перепелом. А вось, мол, хоть птицу-то Враг душегубец пожалеет. Такого-то а все переполошились. А человек-то, это шел наш бочар Вавило. Жбан себе новый купил,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 Шашкина ошел а сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел. Знаешь, там, где он с угибелью выходит, там ведь есть бучила. Знаешь, оно все камышом заросло. Вот пошел я, мимо этого бучила, братцы моей и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то. Да так жалостливо, жалостливо. у у, -у. «Страх такой меня взял, братцы мои. Время-то позднее, да и голос такой болезненный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал. Что бы это такое был, ась?» «В этом Бучили в запрошлом лете Акима лесника утопили воры», — заметил Павлуша. «Как, может быть, его душа жалобится?» «А ведь это, братцы мои, — возразил Костя, расширив свои без того огромные глаза. Я не знал, что Акима в том Бучили утопили». Я бы еще не так напужался. «А то, говорят, есть такие лягушки махонькие», — продолжал Павел, — «которые так жалобно кричат». «Лягушки? Ну нет, это не лягушки. Какие это?» «Цапля опять!» — прокричал над рекой. Ик! ее невольно произнес Костя. «Словно леший кричит». «Леший не кричит, он не мой. подхватил Илюша. «Он только в ладоши хлопает да трещит».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 скутанный, это как словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца спрячется и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает. Эх ты, воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами. «Фух! И зачем эта погонь в свете развелась, заметил Павел. Не понимаю право. Не бронись, смотри услышит, заметил Илья. Настало опять молчание.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 Здорово, отвечал Ваня слегка к картаве. Ты и скажи, что она к нам от чего не ходит? Не знаю. Ты и скажи, чтоб она ходила. Скажу. Ты и скажи, что я ей гостинцы дам. А мне дашь? на тебе дам. Ваня вздохнул. Ну, нет, мне не надо. Даешь лучше ей. Она такая у нас добренькая. И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руки пустой котельчик. «Куда ты?» — спросил его Федя. «К реке водиться зачерпнуть. водиться захотелось испить». Собаки поднялись и пошли за ним. «Смотри, не упади в реку!» — крикнул ему вслед Илюша. «От чего ему упасть?» — сказал Федя. «Он истережется». «Да, истережется. Всякое бывает. Он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит и да потащит к себе». — Станут потом говорить, упал, дескать, малый в воду. — А какой упал? — Он камыши полез, — прибавил он, прислушиваясь. — Камыши точно, раздвигаясь, шуршали, как говорится у нас. — А правда ли, — спросил Костя, — что Акулин, дурочка, с тех пор рехнулась, как в воде побывала? — С тех пор? Какова теперь? Ну, а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее там у себя на дне и испортил. Я сам не раз встречал этого кулину, покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно скальными зубами. Топчется она по целым дням на одном месте где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, чтобы ей не говорили,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 Уж как же она его любила, вась то И словно чуяла она феклиста, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет вот Вась с нами, с ребятками летом в речку купаться. Она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут все мимо с корытами, переваливаются. А феклист поставит корыт на землю и станет его кликать. Вернись, мол, вернись, мой Светик, Ох, вернись, соколик. И как утонул, Господь знает, играл на бережку. И мать тут же была, сено сгребала. Вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает. Глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и феклист не в своем уме. Придет, да и ляжет на том месте, где он утоп. Ляжет, брат с моей, да и затянет песенку. Помните, Вась-то все такую песенку пивал. Вот она ее-то и затянет, а сама плачет, плачет, горько Богу жалец.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 «Павлуша! А, Павлуша!» «Я слушаю. А тот опять зовет. Павлуш, пойди сюда!» Я отошел. однако воды зачерпнул. «Ах ты, Господи! Ах ты, Господи!» Проговорили мальчики, крестясь. «Ведь это тебя водяной звал, Павел», — прибавил Федя. «А мы только что о нем, а вася-то говорили...» «Ах, это примета дурная, с расстановкой», — проговорила Люша. «Ну, ничего».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 Разговор мальчиков угасал вместе с огнями. Собаки даже дремали. Лошадь, сколько я мог различить при чуть брежущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы. Слабое забытие напало на меня, оно перешло в дремоту. Свежая струя пробежала по моему лицу, я открыл глаза. Утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке.